Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня в меню мак н Это блюдо, которое чрезвычайно распространено в Америке, там, в Канаде. А началось оно, его истоки лежат, скорее всего, в Италии. По крайней мере, одно из самых ранних упоминаний встречается в итальянской книге 14 века «Либра де Кассино». Вариаций бесчисленное множество, но в основе это просто макароны с сырным соусом, как правило запеченные. Я собираюсь показать вариант, который мне нравится больше всего, с одним очень важным дополнением. Итак, понадобятся макароны, петрушка, пряности, сыр, лучше всего чеддер, лук, бекон, для соуса масло, мука, молоко, да, и цветная капуста еще понадобится. Что касается сыра, чеддер встречается в Америке, по крайней мере в этом соусе, чаще всего, но... На самом деле, выбор сыра – это целиком полностью вопрос ваших вкусовых пристрастий. Приступим. Бекон надо нарубить кусочками и отправить его обжариваться. Луковицу пополам, молоко в кастрюльку, стебли петрушки и лавровый лист связать, ну, тоже в кастрюлю их. Свежего шалфея не нашел, поэтому воспользуюсь сухим, а чтобы молоко не процеживать, сичка для чая и тоже в молоко. Надо довести до кипения, убавить огонь и прогревать минут 10-15, но не кипятить. вот это ароматизация и есть то самое важное дополнение. Без нее соус значительно потеряет во вкусе. Что касается цветной капусты, ее много не надо. Разберу сразу на соцвете и в кипяток. Проварить минут 3, ну, может, 5, не больше. Сразу посолю. Все, процесс идет, можно греть воду для макарон. Готовить, конечно, можно и без цветной капусты, либо каких-то других своих овощей добавить. Напомню, основа всего блюда – макароны и сырный соус. Все, можно обдасывать на дуршлаг. И не забываем про бекон. Ну что, начну готовить основу для бешамеля. В сухой посудине слегка обжарю муку до легкого орехового аромата. Чем сильнее жарим, тем сильнее аромат. Но мне нужен в данном случае налегкий. И еще минутку-две надо обжаривать муку в масле. Отлично, молоко уже ароматизировалось. Так что все лишнее удалить и по частям вмешивать. Сразу не плюхайте, все молоко к муке. Ну а то комочек в соусе будут. Отличная консистенция. Теперь соль, перец, мускатный орех и чуть-чуть паприки. И перемешать. И натираю сыр побольше и чедрю сюда же. И тоже побольше. Половину сыра отправляю в бешамель, вот так, и перемешать. Вода закипела, посолить и макароны. он уже обжарился, можно включать нагрев. Смотрите, какой соус, кремообразный, вкусный, класс. Если слишком густой, можно добавить той воды, в которой у вас варятся макароны. Сразу беру ее на будущее, отлично, и духовку уже греем. Нам сейчас запекать надо будет. Короны сварились, отбрасываю на дуршлаг, и теперь сюда цветную капусту, бекон, вытопишься, жир будет лишним. Перемешать, и сырный соус. я в этой кастрюле ничего не перемешаю, надо переложить в кастрюльку побольше, вот это, наверное, нормально будет. И опять перемешать, смотрите, уже можно есть, но не спешите. Макароны мгновенно впитывают соус и он от этого чрезмерно загустевает, так что добавляю этого самого макаронного бульона и перемешиваю. Или красы еще и петрушки. Порубить и макароны. И форму для запекания. А сверху предварительно отложенный сыр. Все в духовку. Румянить под верхний гриль. Минут за 5-7 приготовится Собственно, все. Основные этапы готовки. и вот результат корочка румяная а под ней смотрите что под ней вот такой вот кремообразный чудо вот такое на заключительных этапах готовки когда духовка все работает в кухне жутко поднимается температура мало того что все вот эти осветительные приборы воздух греют так еще и духовочка самая тяжелая пора к тому же и попробовать хочется уже так и давайте я попробую. Этот соус. Так, сначала макарошки с беконом. Макарошки с беконом, с очень классным, вкусным сырным соусом. Мм. А теперь еще и цветной капусты. С макарошками, конечно. Но... На мой взгляд, цветная капуста здесь в тему. Она придает дополнительной сочности этому блюду. И легкости, что ли, потому что все-таки макароны тяжеловаты. Тяжелатая еда, тем более с таким насыщенным сырным соусом. А вот цветная капуста, которая бланширована в кипящей подсоленной воде, здесь очень хорошо, просто чудо как хороша. Короче, я думаю, вам это блюдо знакомо сверху донизу. Может быть, какие-нибудь маленькие детальки вы новые для себя сегодня открыли, хотя в этом сомневаюсь. Готовьте, но не слишком часто, оно слишком калорийное. Спасибо за компанию. Да, и напоминаю, промокод ФРЕСКО, очень приятные скидки. Самура SAMURA.ORG и SAMURA.RU. Спасибо за компанию. Всем пока.